В 2018 году родилась удивительная девочка с весом всего 370 грамм, моя дочь. Врачи давали ей шанс выжить всего один на миллион и вообще исключали, что она будет здоровой. Но я твердо решила, что Иване нужно дать шанс. Эта реальная история вдохновила нас на создание музыкального мини-фильма, в котором главную роль сыграла я, мама Чудо-девочки Иваны. Свою тробы. Сара танцует и плавятся льды И вода покрывает кроличьи норы Орлиные гнезда и небо и горы и море С гордостью смотрят на Сару На дочь огня и воды и земли Люди приходят к реке Идят у костра на гармонии играют Песни огня, песни земли, и в танце пылают, И кружатся в пламени, И воздыхание, и радость познания, и тайны, и волхвы, и восток, и дети цветы Повести меня виноградную гроздь Ослиную челюсть и сохшую кость Я буду летать, как змей Моисея Над выжженной солнцем землей Боже святой небо открой Дух мой вопит, мучит, как немой Звучит, как санскрит, звучит, как иврит, Звучит, как гармония. Гвоздь, кто б мне нашел море гвоздь? Я бы прибился, пробился насквозь И все рыбы и волны залатали пробойный В моем маленьком море всем хватило бы соли Но воин на поле один, бог на пороге один Если он встанет в дверях, господин Сара, попробуй Засмеяться. Сара, попробуй не засмеяться Пойди расскажи всем подругам своим Мария смеется и машет рукой Я в животе затомился тоской Елизавета придет, Дух Божий споет Кто я такой? Если я стал, не значит, в дверях встал Господин, это спаситель, это учитель, это Господь. Значит, я стал, не значит, в дверях встал Господин, Это спаситель, это учитель. Это Господь. <свес> Не могу. Что? А, больше не могу. Что баба, ты делаешь? Баба, баба. Иван, что ты делаешь? Я, я, я